Детская книжка «Кто в домике живет?» издательство «Азбукварик» серия «Фланелевые странички». Кто живет в норке, а кто в дупле, как выглядят берлога медведя и хатка бобра, как называются домики собачки и лошадки. Книжка с пушистыми фланелевыми страничками и забавными фигурками зверят расскажет вашему малышу о домиках животных. Читай забавные стихотворения, расставляй фигурки животных на свои места и изучай новые слова.